Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный гороскоп на неделю для тельцов. И, конечно же, вы всегда можете заказать для себя индивидуально, по своим датам рождения, индивидуальный гороскоп на неделю или на месяц на разные сферы жизни. Пожалуйста, заказывайте, обращайтесь, все ссылочки под этим видео. А сейчас гороскоп для тельцов. На этой неделе у тельцов активизируются дружеские связи. Возможно, это будет связано с потребностью в новых впечатлениях, которые вы сможете получить при общении с друзьями, особенно с новыми. Вас могут пригласить на какую-то дружескую вечеринку или в веселительную поездку, и вы прекрасно проведете время. Также в будние дни недели может состояться знакомство с человеком старше и опытнее вас, который может стать для вас духовным авторитетом или учителем, помощником в каких-то делах. Возрастает роль виртуального общения, прежде всего в социальных сетях и на форумах, ну, в общем, в интернете. Это общение может настолько вас увлечь, что вы будете днями просиживать за компьютером. А в этих условиях вы способны... Успехом в учебе, а несмотря на то, что вы будете тратить достаточно много времени на общение в сетях, а также будут способствовать успеху расширение кругозора, проявление любознательности. А вот деловые качества могут пострадать, поскольку вам будет достаточно трудно заставить себя делать то, что необходимо, а не то, что хочется вам самим в данный момент. В конце недели возрастает вероятность неожиданностей, в результате которых могут резко поменяться ваши планы. Не исключено, что вам придется в оперативном порядке переключиться на решение новых вопросов. И вы знаете, честно говоря, если вы примете достаточно легко вот эту перемену, то эти перемены, они пойдут вам на пользу, даже если они вам сначала покажутся не очень какими-то приятными или интересными. Отдайтесь потоку, как говорится, и вы посмотрите, куда вас это приведет. Что касается любовных отношений, то влюбленные тельцы получат шанс 21, 22 и 25 февраля. Эти даты позволят вам подчеркнуть ваши лучшие личные качества и воспользоваться достаточно удачными обстоятельствами, при этом сохранив самоконтроль, что немаловажно, согласитесь. Ничто не помешает вам держать объект симпатии на нужной дистанции Притом подпитывая его интерес к себе в то же время И лучший день для первого свидания или для знакомства это 21 февраля Удачи вам, мои родные! а получать и отправлять любовные послания будет очень благоприятно в воскресенье и вообще 23 24 февраля вот это дни когда легко ошибиться в том числе в собственных чувствах и в выборе подарков также поэтому Перенесите послания и подарки на воскресенье. Теперь, что касаемо финансов и карьеры, то Тельсам на этой неделе рекомендуется активнее проявлять э, инициативу, обмениваться мнениями с коллегами с целью приобретения полезных знаний о своей профессии, расширение кругозора, обучение какое-то в своей профессии, повышение квалификации. Так вы сможете э, ну, повысить свою квалификацию и укрепить свою деловую репутацию. Успешно идет профессиональное обучение совершенно любое. Однако это не лучшее время для инвестиций, тем более в рискованные да, и коллективные проекты. А собрание акционеров общества может не оправдать ваших ожиданий, поэтому не созывайте на этой неделе, а поиски инвесторов могут закончиться безрезультатно. Тоже не надо на этой неделе заниматься поиском инвестиций, либо если вы хотите взять кредит в банке, а, ипотеку или на машину, ну, любой кредит... Вот эта неделя – это не самое лучшее время. Подождите, когда будет более удачное время. И, конечно же, мои родные, мы желаем вам еще больше счастья, еще больше любви, еще больше изобилия в вашей жизни. И стараемся каждую неделю выпускать энерговибрационный гороскоп для каждого знака зодиака. Чтобы всегда быть в курсе нового видео, новых рекомендаций, новых советов и, конечно же, гороскопов, обязательно ставьте лайк, Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, что у вас совпадает, что вам помогает и что бы вы еще хотели знать. Задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них буду отвечать. С вами была Елена Дегурова, Сотружество жителей и обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные!